Как, делишки-ребятишки, с вами Ашин Это у нас... Э, да, ё-моё. Это хотел сказать. Но это у нас природные э, приключения. 7, насколько я помню. Или 6. Где-то так. Эй, блин, надо будет. Э, посмотреть перейти. Так, и я построил тогда, в прошлой серии, портал. И мы делаем вот так. И у нас уже появился портал. В который мы заходить не будем. И да-да-да, я знаю, что... Вряд ли это... Стоп. Он не ожил, нет? Ой, не туда. Так, и 19 ударов. Нормально. Я думаю, хватит, чтобы убить вот это вот существо. Да блин, убил. А я думал, что мне повезет, и не, не убьет. Так пишется, вот я заберу ресурсы тогда. Если всё, я тебя я тебя убил. Так, убил, теперь могу забирать ресурсы. И надеть все то, что с меня сняли. Ну, в принципе, вроде как вс ⁇ Супа, я могу сделать вот так вот. А, жалко, нет ну да для чего вот эта перчатка я не понял и смотрите в чем прикол я взял так чтобы я мог видеть вот эти циферки Да, вы тоже теперь их видите и я так понял мне надо теорию алхимии которой у меня нету и вот это это я уже нашел где у меня там есть уже а вот это надо мне добыть А чтобы его добыть, мне надо пойти в ад. И поэтому мы покушаем И сейчас пойдем за Света пылью Так, видно я тут долго не побуду Потому что тут ну, На меня уже охота открыли, а я ничего не сделал. Или Не, я все-таки с ним не хочу Пока что стыкаться, пойдем когда-то в ад В следующий Но мне надо одна пыль Да, мне надо же одна пыль я сейчас попробую достать. Мне надо один кусочек. Это что? Это... подождите -ка. Это, насколько я знаю, в реальности должно быть э, э, рубин. Так, и это у нас каменно-кровавая... Не то, конечно но, Но я знаю, что его можно еще выбить с вот этого циклопа. А, стоп, я могу тут что-то изучить? Нечего изучать. Ну, короче, да. Стоп, вы видите это? Я могу это изучить. И вот это. Так. Сейчас. Ух ты! Я, короче, пособираю всё, всё, все руды и красную пыль, которую я найду, вот. Блин, ну вот если посмотреть на вот этих животных, немного может пролагивать. Ну, а, что? У меня, ха-ха, <с> прикольно. У меня съемка 10 как буст, у меня э -э было 15 FPS, нажал отпаузить, и у меня стало резко 50. Вот это, конечно, буст. Так вот, я собрал эти камушки И с них можно скрафтить Прикольный мечи И вот 9 урона Могу его использовать как, как захочу, сколько захочу Там я могу его бесконечно использовать Вот, поэтому я его, думаю, сейчас скрафчу Потому что кирку делать, мне кажется, как-то это м -м, Бессмысленно Но я все таки посмотрю стоит ли делать а ну ее даже сделать невозможно о чем там говорить так вот крутой меч на все годам и теперь я непобедимый вот я могу положить алмазик и железо у меня есть у света каменная пыли сейчас посмотрим как что делать нам надо для светово каменной пыли 10 света и чувства я не знаю где чувство значит мы это пропустим это тоже Ну, короче потом это будем все делать когда-то я думаю что мне надо сделать вот это для этого нам надо 10 энергии так, энергию где? Я, короче, сейчас все найду и здесь все положу. Ну, так-то мне понадобилось, оказывается, меньше. И, а, как поймется, что я весь уголь скопал. Не один уголь сейчас понадобится. Мне... А, ведро воды. Так. Все. Ожидаем. Мне надо, по идее, добавить 10 факелов и один уголь. А, еще 5 бутылок. Опа. Тут должно быть по десятке. Я не знаю, это важно, что тут у нас? Ой. И 5. Вот этого. уголь Получилось! Обалденно. Я, оказывается, научился. Мне просто надо было э, скачать может чтобы видеть цифрики. А то я не... тогда не сильно увидел. Они были мел, мелкие какие-то, вот. Ай. А, в смысле? В смысле? Эй! А! Так, эй! А где я вам возьму? Я пошел за углем. Или он у меня есть в сундуку? Нет, конечно. А, хотя... Я знаю, где его можно добыть. Так, ну окей. И мне надо взять деревом и вот так вот сделать. Подождем немножко. Так. А пока ждем я... Что я? Я ничего не сделаю, потому что уже у нас заделалось. Теперь я могу забрать и... Ух ты. Мне надо теперь заново все. Так, окей. Главное, я не промахнуться Опять. Потому что поскольку я его сделал, он мне должен быть пригодится. Кладем вот этих 10 штучек. Раз, ну, тут все положили. Теперь вот этих 5. И уголь. Все, теперь когда мы забираем. Смотрим вот сюда. У нас тут... Эм... Что? Подождите-ка. А, это не то. Я-то думаю, что что-то тут не так. Но я-то... Не понимаю немножко. Я же это и сделал. Осторожно, случайно не бросить, только если у мне... меня... <сообразие> особых оснований. Ну, вроде как... Ну да, он мне не сильно надо. А тут у меня... Теория алхимии надо. Ну что это у нас, короче? Изучить ее оживленную конструкцию. Мне надо. Ну блин, это не 1.16.5. Я думаю, колема найти в деревне, но не получится. Стоп. А если я попробую вот так вот сделать? Я просто смотрел видео. И не Так. Но тогда, получается, мне надо листочки и изучить теорию. Так что я пошел за листочками. Так вот, я добыл листочки и будем изучать что-то. Короче, поизучал я, поизучал, только не наизучался. А точнее, не изучал... А... Ой, это у нас куда сюда зайти алхимия и вот это так и не изучил вот это сложно короче вот это изучить но теперь задача скорее всего где мне найти точнее как мне починить просто чернила засунуть это логично по идее но вопрос или работает раз Ой. где вот это Раз и два. Работает. Это хорошо. Ну, надо бы что-то сделать. Вот это. Поэтому я сейчас попробую э, вот что-то из этого делать. Ну, сейчас, короче, штам выберем, вот. Так, ну, поскольку я, насколько я помню, у меня ничего не получится, и поэтому где мне взять чувство? Что это такое за чувство? Чувство юмора? Просто что-то оно не юморное. Но я могу, конечно, использовать, знаете как, эм, с -с -с -с -с -с -вета... стоп, а где, не понял... Она тута? Эм, нету. Тута? Не, не понял. А где? Так вообще будет прикольно, если у меня в инвентаре а я не вижу. но я не вижу. А что? -то... Я как какой-то магией занимаюсь На самом деле. А где пыль? Я потерял пыль. Я пыль потерял. Думай. Для этого мне надо вода, животное, чувство. Значит, смотрю я, смотрю, смотрю и вижу, что можно достать чувство в цветочках. Да, цветочках. Так, я иду в этой карте сюда положу. Стоп. А, вот. Вот я нашел цветокамень. Так, а у нас есть цветочка. Есть. Ну, вот это получается. Только я положу вот это где-то. Пристал какой-то. Ну, пока что все. Теперь я возьму вот эти цветочки. И сейчас посмотрю, сколько там их надо э -э 5 и свет ну, получится в одном цветочке, окей а свет, это у нас, ага смотрите, сейчас я стал умным в пару секундочек нам надо открыть и у меня закончилась бумага, тогда закрываем теорию теперь нам надо ведро воды и Подождать. Факел. Вот это, вот это. И в конечном итоге нам надо вот это. Опа. Опа. Опа. И... ПАБАМ! Так, стоп. Я запутался. Опа. Опа. Опа. И сейчас у нас тут будет 13. Да. Прикольная. Э, я могу раздваивать. Вот, но это еще не все, поскольку я понял, да? Да, мне надо черный мешок еще. Чувствовки, это цветочек, это еда, а вот где воду мне найти? Вот в чем прикол. Ну, я конечно могу. Но у меня ведро заберется, это невыгодно немножко. Поэтому я поищу, где можно достать воду. Короче, метода мы. Вот это, как оно там. Ну почти тыка, но не тыка. Э, вот, я вспомнил, что глина под водой. Посмотрел, и да, тут у нас есть вода. Но я еще вспомнил, что у нас тростник около воды. И тогда но, по идее, еще пшеница должна быть и морковка. Но это не считается почему-то. Вот. И поэтому я сейчас сделаю... Точнее, дублирую. Эм. Сейчас вы поймете что. Потому что я забыл, как называется. И я вспомнил. Это чернильный мешочек. Или краситель черный как удобно. Так, ну получается все я добыл. Теперь мы берем воду, ставим сюда, ожидаем и откроем книжечку, посмотрим, как оно там. Две воды, две еды, пять так. и пять таких, так. Пять такого у нас уже есть. и осталось две, е... так стоп а где еду можно взять с еды конечно а можно что-то такое менее ладно ух ты 15 я возьму вот это и получается нам надо 5 такого 2 воды но у нас тут 5 и 2 еды. Да. Теперь мы кидаем черный мешочек. Дубликация. И по идее я могу еще раз. А, нет. Ну ладно. Уже все равно не стало. Стоп. Если я сейчас кину цветочек. Потом вот это до да. того, что смог еще раз. Так, ладно. Теперь у нас есть вот это. Осталось вот это. Порох. Это порох, если что, я уже знаю. И осталось вот это. Ну тут все уже легко. И поэтому я думаю, мы это все сделаем в следующей серии. А пока вы можете посмотреть видео справа или слева. Всем Пока-пока.